Знаете ли вы, что чай самый распространенный в мире напиток после воды? Для того, чтобы чай каждый день попадал в наши чашки, работает множество компаний из разных стран мира. Производители, магазины, транспортные компании, логистические операторы и банки. Сотрудник, координирующий их деятельность, управляющий потоками товаров, информации и финансов, называется логист. Путь чая начинается в горах. Его собирают и отправляют на фабрики. Производство еще не началось, а логисты уже взялись за дело. Они рассчитывают нужное количество сырья, чтобы заводы не простаивали, и передают эту информацию поставщикам. Также ему нужно обеспечить рациональную упаковку для доставки. После упаковки осуществляется распределение чая. Для каждого из этих каналов нужно определить способы транспортировки и маршруты доставки, частоту и размер поставок. Дальше эти компании сами управляют запасами так, чтобы мы всегда видели на прилавках свой любимый чай. Благодаря такой огромной работе чай необходимого качества доставляется в нужном количестве, в нужное время и место, с оптимальными затратами. Ошибка при расчетах хотя бы на одном из этапов приведет к резкому увеличению цены. Именно поэтому логисты работают в продвинутых информационных системах и используют самые современные технологии. Логистика — очень важная и интересная профессия. Грамотная работа логистов обеспечивает получение любимых товаров и услуг.